Сегодня полки многочисленных магазинов заполнены лапшой разных видов, но домашней лапши они не составят конкуренции. Предлагаю рецепт простой яичной лапши, которую сможет приготовить каждый. Лапша, которую вы приготовите своими руками имеет особый, нежный вкус и яркий, желтый цвет, она идеально подходит для супов, бульонов и гарниров, конечно, процесс займет немного времени и сил, но сложного здесь ничего нет, если вы хотите приготовить домашнюю лапшу в прок, то просушите ее при комнатной температуре несколько часов до ломкого состояния, после выложите в сито и потрусите, чтобы избавиться от остатков муки, переложите лапшу в полотняный мешочек или в емкость с крышкой. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Возьмите муку пшеничную, яйца и соль для приготовления домашней лапши. Яйца разбейте в миску. Добавьте соль и взбейте яйца солью, как на омлет. Всыпьте муку и перемешайте. Если тесто получится сухим, то налейте немного водой, буквально 1-2 столовые ложки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Замесите крутое, гладкое, однородное тесто в течение 7-10 минут, посыпая стол мукой. Накройте тесто пищевой пленкой и поставьте в холод на 1-2 часа. После достаньте тесто из холодильника и разрежьте на две части. Каждую часть теста раскатайте в очень тонкий пласт. С помощью ножа нарежьте тесто на полоски шириной 1 см. Домашняя яичная лапша готова, ее можно сразу сварить и подавать к столу. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Мука пшеничная, 240 грамм. Яйца куриные, 2 штуки. Соль, 0,5 чайных ложки. Количество порций, 2-3. Палец вверх или вниз, комментируйте, подписывайте. Люблю вас, друзья, жду снова.